Ah. Uh. Тут укусать деньги, удок полетит. Так, круг дает. Сейчас, Серега, погоди. А, <связать> Не знать, наверное. У тебя вроднее? Я не найти, Серега. Там вода ведь, по-моему. Да, вроде. Мы на каракаде-то ездили. А. Это Гоголь или кто? Ну, вроде. Сейчас вот тут сиди, они сынок. Ну. Вот надо было дойти до сюда, сюда. Прямо туда, Серега на. Ребята, мне поскидываешься чего-нибудь. Что, у тебя все, что ты будешь мать? На, подожди, я Пока сюда положу все. Так, ребят, был выстрел от друга. Сейчас будем смотреть, может на меня полетят. Одна утка далеко там пролетела. Но не ко мне, к нему полетела. Может, сейчас все выстрелит. Ну так, темно как стало, ждем ждем, не видать, может развернул их, тут то что у нас? как темнеет быстро еще поздно приехали сегодня пока дома дела но дорога такая плохая сюда стала целый час ехали на каракате раньше за 20 минут и а сейчас уже час надо ездить на зис пято Серега едет, сейчас думаю, может сутки на меня полетят, спугнет, туда к нему пролетали. Но не видно ничего, но будем надеяться. Может верхом полетят, а верхом еще небо видно. А вот уже все. Не видать. Опять самка что ли? Да? Еще да? ты, ты, ты, ты не видел? Да? Конечно. Вот, еще одна. Молодая. Молоденькая. А, блин, нифига себе, а стрелял-то. Вообще не видно было. Глаз выколи. Думал. Улетела. Ну, Ой. Сейчас крыло кину ему. На две ножи, кстати. А, ну там-то не надо больше. Там-то отрезает. Ну а тут тоже, выше тоже. Okay, вот. За корочки. Тистая корочка почти. Закрыл просто рано. Так Да. Туточка на огне сегодня. Вот она с напором воды заплывет, заплывет. Свято, да. Так смывает. О, смотри. О, так открыть, как ножом И масло надо налить. Я налил, налил. Ага, ну тогда ладно. Ой, я делаю. Ночевечку, да. перейти. Или дожарим уж, а потом. Пересмолк. Даже недолго надо жариться. Какой это, Ну, А, там Десятый. Это все жарится, да? Мм, как вкусно пахнет. сейчас все расцветает быстро да уже? а расцветает быстро, резко, это около пяти получается, расцветает Простая уток полетела. Чучела, да? Хватай, еще не полетает. А почему? Можно было закрабывать. Вот сюда и... Одна чучелка. Что-то кикет. А тут еще покрывается чуть-чуть. Медальдата поправить надо, она наберет воду станет. А вот это что то а -а -а. Понял, понял, надо сейчас. Короче, надо вернуться, надо топить, наверное, сразу. Надо вернуться, конечно, нужно копить, а надо вынуть, короче, вот так, вот. Блин, мимо. круг <реклама> кружит мне. да он все равно. Вот как он, Это дровь? Да. Осыпается на себя? Вон, слева Серега. Одна. Сторона идет. Обычно далеко, сука, Даль, надо было пропустить ее, конечно. подбитая утка какой какой я думал стрелять а смотрю ты едут тут или сзади Серега? вот тут где-то вот Где ты тут тут вот, ложишь? Вот? Открывай еще. Нашел? А? Бля. А блядь, что такое это? Обосрала? У меня не летит сегодня. Дрога, сиди так. Есть! Есть! Чудака, у тебя есть патроны? Есть патроны? Я всох. Говорит, Нечего тут ловить, mm? нечего ловить тут. Она полетела, Серега, туда. Mm -hmm. она, и нахуй, она, идиния, она мелкая. И со сторожкой, да? Mm? Наученная со сторожкой mm -hmm. села в сторонке. Сначала-то летела в как-то, да? Раз? Надо на, на, на один раз херакать, а больше не херакать. Что она пока и скажет, что там, кто дует хер надо. А потом уже прислушается, да? Скажет, тут какой-то опух дует. Блять, у меня-то что такое, я не могу. Ой, ой. Серега. Вон. А? Мимо проделать, я вот тут. он вот, серега дитя три прямо было Вон, вон. А? О, есть одна. А, палец отбился. Нифига стукнула как. Приводил еще одно. Ну что? что? Ну что? Ну легка пошла. Один а легкий. У меня есть один а улегкий. Тверка есть. Эта это хорошо шла, видишь, она уже поворачивала. Твойка есть. Видишь, на чисела лучше идут. Четверка. А тут какие? то а пули разделе по два на клеп я куда этот коммонок-то положил а вот 2 <мирает> <мирает> а, а, слева Две, серега вот и я порывая он орел а ну тебя шла туда он еще одна серега слева на тебя идет бы дядя Юля на пятерку нулевку взял, бы было бы хорошо. Ну, видишь, с ней тоже местами только расход. Так-так-то, да, она что, раздет будет? Ну, опять же, убил, ну, пять минут уделим моей утки поищем где да, поедем идем. домой. А что, у тебя вон, не зря ты туда будешь, я думаю, что где будет. А? Не зря, говорил, что так что. Дудка-то говорит, возьми, пригодишься, и так пригодишь, только надо несколько раз и потом ждать. А Серега, я тебе помогу. Сегодня что, у нас 11 да, сентября? <связывая> патроны кончились. <связывая> Утки летают, а патроны закончились. Бывает, это я тебе помог. <связывая> что тут надо? Анна, пойдем потеряшку-то найдем, где надо за нас? Что, вкусные, Дани? Три сирухи, одной не повезло. Ну, короче, не повезло-то. Тут тос, который я приобрел вчера. Здесь с тайгапом вроде бы так 12 треба. Поехали домой, патроны закончили. Да что домазали? Фёдруня. Ну, Ребята, всем пока. Подписываемся на канал. Ставим палец вверх. Пока.